Здорово! Ты попал на спидран по повышению FPS. Меня зовут Владислав и мы начинаем. Что ж, начинаем вот так вот сразу сходу. И попадая на главный экран, нам нужно открыть любую папочку. Попасть вот сюда и нажать на этот компьютер правой кнопкой мыши нажать свойства. Открывается вот такое вот у нас окошечко, где нам нужно нажать дополнительные параметры системы. А вы их не видите, потому что у меня веб-камера их закрывает. Вот здесь вот нажимаем дополнительные параметры системы. Видим тут быстродействие, нажимаем параметры. И здесь нам нужно выбрать обеспечить наилучшее быстрое. Действия. Нажимаем применить и ждем пока у нас все прогрузится. Наш Windows станет выглядеть немножечко страшнее и резче, но с другой стороны, как бы это реально нам поможет повысить наш FPS и сделать вообще все классно, круто. После того, как у нас все прогрузилось, мы идем в дополнительное и здесь выбираем оптимизировать работу программ. Это обязательно. И идем далее виртуальная память. Вот здесь вот, если вы играете only в CS, вы выбираете без файла подкачки. Если вы играете в те игры, где нужен файл подкачки, вы собственно выбираете свой файл подкачки. Я думаю, те, кому он нужен, те о нем знают. Так, идем далее и в уведомлении действия, где нам нужно вот здесь, вот отключить все галочки, которые у нас доступны, чтобы у нас не приходили никакие уведомления во время игры, и в целом и они не приходили. Далее мы идем вот сюда, вот в памяти здесь выбираем вот этот параметр временные файлы. Здесь все, что выделит нам Windows, можно удалять. То есть, мы спокойно нажимаем удалить файлы, и у нас вот так вот очищается все, что нам не нужно. У вас может это занимать больше места, потому что я уже очищал эти ненужные файлы, и они у вас могут очищаться дольше. Нужно дождаться, пока не удаляться у вас все. Далее мы возвращаемся на рабочий стол, нажимаем правой кнопкой мыши по панели задач и открываем диспетчер задач. Он у вас может изначально вот так вот выглядеть не очень хайпово. Нажимаем подробней и здесь идем в автозагрузку, где мы можем наблюдать, что вместе с запуском вашего Windowsа могут запускаться ненужные для него программы, точнее ненужные для вас. Если это действительно так, можем нажать по этой программе, которая вам не нужна, правой кнопкой мыши и нажать отключить и проделать это со всеми теми программами, которые вам не нужны. Следующий способ будет немножечко косвенно работать однако все же он будет работать мы можем поставить вот такие вот черные боя как у меня с разрешением 16 на 9 и я сейчас говорю не про разрешение как 4 на 3 или 16 на 10 а как разрешение пикселей в ширину и в длину как 1920 и 1080 если вам интересна эта тема вы можете перейти по ссылочке в описании и скачать из моей группы вк этот фон я его загружу постом вк и прикреплю к этому видосу следующий на сегодня способ у нас будет находиться в стиме нам нужно его открыть Нажать правой кнопкой мыши по CSGO и нажать свойства. Как я думаю, вы уже догадались. Мы будем выставлять параметры запуска. Однако эти параметры запуска непростые, суть их в том, что они уникальны и подойдут абсолютно всем. То есть, если у вас уже стоят какие-то параметры запуска, вы можете вставить их, и они вам никак не навредят. Но вид отключит заставку игры во время ее запуска, следовательно, во-первых, она начнет у вас быстрее запускаться, и эта заставка не будет загружаться в вашу оперативную память, следовательно, очистит оперативную память и не будет ее загружать настолько сильно, как могла бы. Плюс CL Force CLForcePilot1. Это команда, которая во время загрузки на карту загружает все, начиная от текстурок, заканчивая звуками и анимациями. Следовательно, у вас уменьшится количество фризов и фпс станет стабильнее. И следующая команда плюс фпс макс меню 60, которая ограничит количество кадров в меню, но никак не затронет количество кадров в самой игре. А ограничение в 60 кадров даст вам во-первых быстрее загрузку в саму игру, то есть в саму менюшку, и второе быстрее выгрузку из менюшки, то есть либо закрытие игры, либо загрузку на карту. Если у вас монитор условно со 44 Гц и вы сильно хотите, чтобы у вас в менюшке было тоже со 44, пожалуйста, меняйте это значение на 144. Ну и последний на сегодня способ находится прямо Здесь же это вот здесь вот убрать галочку Использовать кинотеатр в режиме виртуальной Реальности или как-то так он по-русски называется Я уж точно не помню. Короче убираем здесь галочку Только те кто знают что это такое Мы не знаем что это такое Можете здесь его оставить Те кто не знает что это такое Если бы мы знали что это такое мы не знаем что это Такое. Просто убирайте галочку и не паритесь <как> Что ж в принципе на этом все Если хотите еще больше повысить свой FPS, Обязательно смотрите мой плейлист по Собственно повышению FPS. Если хотите Увидеть другие фишечки смотрите мои другие Плейлисты. А также подписывайтесь на канал. И также обязательно жмякните чего-нибудь под видео, если оно вам понравилось, потому что на сегодня у меня все. Всем пока и удачи!